серебро. Ну похоже, да. Конкурент! Шу -шу. Плюс двадцать шесть. Сигнал Христа, да? Пошла переодеваться. Ой, это Сортовные. я хорошо разбираюсь. Да. Собака-капака. рушу его, наверное, и сверху, и сзади, и снизу. Мы в Крыму, ребята. Всем доброго утра. Доброго дня. Доброго вечера. Мы сегодня покопать на пляже В городе судак крым на наших пляжах только современные наверное хотя нас уверяли местные что находят старинные монеты какие-то мы эту легенду сейчас проверим скорее всего ничего мы не найдем такого но загадывать не будем может быть что-то какую-то ювелирку поднимем посмотрим да? Люди уже с утра пораньше спортом занимаются пробежки до крепости, плавание 50-метровка Вода, говорят, теплая здесь ОПЕКИ, 89 год. Прикинь. Первым сигналом. Песок точно не новозной, потому что Тут труселя валяются, кого-то ограбили здесь, побили ну, избили. Вот обязательно это сделать акцию Конечно, была, здесь Конечно, да? уж смотри, змейку ему порвали. Два рубля отобрали. Упало у них во время драки потасок. Маленькая Ялтинское расследование Да, во время потасовки 2 рубля выровняли В общем, еще здесь должно быть Давай-давай, Волчонок. Хорошо работаешь не на на А Он в шел, мужик Я уже даже не мороженку планирую Я, я уже, знаю. наверное, шашлычок или пловчик Что-нибудь в этом духе Это мне надо здесь Волк, а кто там плывет? Баклан плывет! А, за все... тобой плывет баклан Ой, Булюмк? а? А я что делаю? Стой, стой. А он сейчас выплывет где-нибудь? Баклан, тебя пора спасать! Вон он где! То есть это сейчас нормально было. Смысл не снимаю? Блин, ну ты не мог Ай, какая малюк. Ты крикнуть не мог? уйти пути Народ мне нравится здесь. Такой простой, спокойный. О, еще смотри, монетка. Подечечка. Да, 5 Детушка. рублей. О, Еще пятюха. Какая патина красивая. В общей сложности у нас 30 рублей сегодня. Еще десятенчик. Каплюха. Малюха. Походу, да, на. Смотришь. Вот это. Что там? Тут? Да, Да? Старенькая какой. А то больше ноль. Или нет? Тоже это как... нет, это наши. Наша? Нет. Для сравнения. <связь> Ой, еще, смотри, лежит. <связь> да, да ладно. Повторил <связь> деньгами. <связь> Прикольно, да? Да. <связь> рублишка да на самом интересном месте пришлось перезаряжаться да. обойму поменяли можно дальше действовать так ну что смотрим монетка блин тут стоительным образом 5 столько вообще 90 тысяч. Да ладно, просто ты зарплату М -м. получил с рублями. И вот разбрасываешь, И да? разбрасываешь. И, И на камеру И... снимаешь, да? Да, рассказываешь сказки. Я чувствую, что мы сегодня с тобой... Пойдем раз... на них, да? ...позавтракаем, нами. вкусно. У <с тебя слово завтрак вызывает большую улыбку, чем поцелуй. Смотри, поцелуй. Завтра. А если волчичкин поцелуй? Волк строю, да? Около раздевалки что-то нашел, да? Еще 5 рублей. Пошли. Круто. Кто-то здесь кутил. Кутил. А сейчас покажем, что мы еще находили. А. Рубль. пять, два. Это мы где нашли с тобой? Это мы в Ялте. Всего 10 рублей. Да, мы там походили буквально часочек с грифоном. Вот нам грифончик нравится. Да. Шкода такая невозможная. В общем, так и живем, да? Жека только капнет, он раз лапами начинает. Да, я говорю, копаю, и он такой. Их хвостом меняют. Шкода вот. Нереальный песик. Угу. он думает я его не найду Я тебя все равно найду Где бы он мог быть это невидимая стена да? Ладно, я тебя не вижу. Робка Крым. И вы в Крыму, ребята. Вот вам свежее доказательство. У нас там немножко замков. А у вас тут немножко в кармашках пенки? Да на то время что я тут бродил около раздевалки да, да тут укопал ну, много всего 2 рубля рубль две десятки копеек ходячики да ну все ходячие конечно 10 копеек украинских и вот это вообще убитые не Копали. Знаю. вот такие монеты да. и мушка и мушка Мушки редко ошибаюсь да. Да? Ох, кто-то получит, да, а та-та? Ну, зар... Ты смотри-ка, я тут лавочку себе нашла. Да. Похоже, железные трубы здесь еще придут. Итак, по вашему вниманию предоставляется вид на волка под грибами. Копает она у меня сейчас, ребят. 10 украинских копеектик Моё, сам копать Ты не будешь копать? Иди. Ты очень быстро привыкнешь. Маленько покопали, походили. Сейчас монет... легкий перекус. Да? да, монет так нормально понаходили. Рублей сколько? На 30, наверное, нашли. Да нашли, конечно. Птичка сейчас будет. Ой, Пошла Ой ты какая. крокодиловая ферма, как клевая рыженька. А я хочу дорогой мороженое. У меня а. дешевый не усвоится. Классно, кстати, собирать. Монетки ходить. Никто не подходит, не мучает вопрос, что делаете, зачем это. Странное ощущение, когда ты привык С ногами капаться. касаться моря голыми ногами, а тут ты касаешься резиновыми сапогами. Поговянно. И это очень каверзно. Все, я спряталась. Не убежишь. От русской мафии никто не убегал. Ну что, я а готова. Что? Да, давай. Идти на пляж. Вот. Готовься. Хорошо, туда пойдем сейчас. Тут по краю, по береговой линии похоже. Там дальше еще целая куча таких вот мест. Плюс 26. 0,1. Сигнал Христа, да? Еще монетку нашел. Отгадать, чего еще я нашел? Сердечко, правотически. Я. Ну я уже нашел. Сколько сердечек? Не знаю, пулю. Нет. Серебро. Нет. Так что, кстати. Вот, смотри, я вот только вот перед тобой его нашел. Просто меня начали тут спрашивать, что нашел? Вот, вот в этой ямке, видишь? Я еще даже не успел ее закопать. Вот тут крестик уже. Красивый, да, крестик? Ну. Серебро. На показушничал. Ну, все подходят, спрашивают, что нашел, что нашел. Ну, вот я и нашел, да? <свист> Там проба есть, кстати. Ну, кстати, современные деньги тоже стоят некоторые экземпляры больших денег. Там есть зеленые года А что вы потом делаете? Поют у нас коллекция просто своя Мы коллекционируем А мины искать вот это что мы отдельно или где-то По оборону Вот виды сразу что даже, да? Yeah. Ну и что, и вот ты водишь и хорошо пищит она Он Показывает, что любит Пищит ну, uh -huh. Да, yeah. пищит, показывает, вот что — Ради удовольствия? — Ради удовольствия, конечно. А есть кто-то профессионально занимается, они собирают металл, Знаю, что где-то за сезон, если хороший профессионал, он где-то до килограмма золота, они поднимают. — Вот ну, ты же не отпустишь от золотыми сережками, лезь в море. Правильно? — Нет, конечно. У нас же как менталитет у людей. Побольше навешал там, пойти на пляж, показать, что богатый. — Вы его, наверное, и сверху, и сзади, и снизу фотографировали, нет? — Да че это такое, блин? Да, скорпион, ёбаный. А тут, ну, такая, это, ну, прямо где-то. Вот как она называется? Скажите. А я-то не вижу. Отлично. А что это обозначить? Ну, что, сигнал у вас Давай давай. А Нет, это цикочка. серебро. Ну похоже, да, похоже. Вот даже А по, это по, что? По, а это что за знак-то вот, подождите? Вот даже а, проба. А, Это знак Зодиака Раки. Это ну, золотая? Смотрите. Смотрите, А, -а, -а, -а. а Серебро. Нет, это... что, золото? 5 рублей. Серебро. А чьи они? Да, да наши. Советские. Mm -hmm. mm -hmm. а, ну, да, аэ, хороший, серебряный Аааа! Хорошая добыча. Да. Вот это вот очень хорошая. Серебряная. Хорошая, хорошая, да? Хорошая, хорошая вещь. Довольно-таки дорогая вещь. Да это, <говорит> что, это старинная? Или нет? Ну серебро-то, За... не не Просто... оно недорогое. Нет, это дорогая вещь. Дорогая вещь? Вы поглядите, плетение хорошее. Узнав там. там дорогая. люди кто-что ищет кто-то ищет э, камушки с дырочкой говорят что счастье придут да мама моя говорит что счастье придется а это рубль совет наш это рубль наш совет и, и я нашел то что рубль шум какой да Смотрите, тоже какой-то... О, сегодня там по религии ударяет здорово! Смотрите, какая красота! Кулончик какой-то. Да. О, с этой А ты как да, религия икон. сегодня Ну Вот берёт. это, по-моему, да. старая вещь какая-то. Может быть, да, какая-то. Это вот был зеленый камень такой. Да. Да. да, Господи, богослови! Удивительно. И такое маленькое. да? О, я ростов. хорошо разбираюсь. Да, посмотри, а, вот-вот по... вы вот, скажите. Mm -hmm. Подождите, <соскоррик> она <соскоррик> хорошо разбирается. Не, вот ребята, честно говоря, не могу сказать. <соскоррик> да? Да, не могу. Все, вы меня раздразили. <соскоррик> да. <соскоррик> <Лягом, соскоррик> <сматул, соскоррик> Берём за металл. металлоискатель. Вы меня раздразнили. Матерь Божия, Матерь Да, Матерь Божия. Но их же много, Матерь У меня дома лупа есть, завтра принесу. Будете здесь? Погнали, сейчас а пойдем. То... Камрады встретимся. Канала нет на youtube? Ну, у нас это Александр Хабаркин, был вам. Да? 10 тысяч подписчиков. Будем вот. знать, короче. Да. Подпишемся, посмотрим. Да. Вот Александр Хабаркин. Передаем привет. Да. Давай, а то уже ну. сегодня полдня языком чешется. Да, я говорю, когда мы там начали копать. Все да. Да. Здесь все, народу много было украинские копеек да, у нас вообще, находишься, гнилые подожди, стой ручки-то кучерявые 50... какие украинские, это наши 50 копеек да, да, наши что ты врёшь-то ну такой ребята, же, конечно ребята, рассыпуха, наверное как представишь, идет автомат Натаскивает такой Конкурент Но... Прячься только, блин А может порывает? А? Назревает конфликт Делаем ставки Будет дуэль или нет Кто из вас первым кинет белую перчатку? Не знаю Давайте благой дуэлью Делаем его находками Да О, мы его и так сделали, это? наверное. Сегодня. Он только сегодня это нашел. Фуф, -фу -фу, пресный золотой маленький. Все, а Он мешается? Да он, а он помогает, наверное, тоже копать. Ну, собака копака. <свят> не забываем, и сегодня очень понравился коп. Судаки, однозначно, стоит копать. Камрада тоже встретили. Познакомились тоже. Комрад с Дуськой ходит. Монет. Большое количество разных номиналов. Ну, еще, конечно, приятно, что из серебра не ушли. Да, кстати, мы сегодня же нашли вот такой пакетик конопли. Секрет крымских трав. ты, даже, ты скажи, против чего он или для чего? Он, он для, для поджелудка. Вот. Для, для желудка. Представляете, нашли, кстати, тоже Рядом с берегом. И с машиной. Да, кстати, недалеко Задуло от палаток. Видимо, скорее было. всего, палатки стояли. Вот эту она шу сбила, короче, ветром. И унесло прям рядом. Прям к нам. К нам, короче, получается. Секрет э -э, крымских... Секрет бобра. Да, секрет крымских, в общем, этих. да Это изготовление 12.04.2016 года. В общем, ее не надо заварить. Его надо курить. Это. Видишь?